Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы находимся в так называемом микрорайоне Лента. Хотя на самом деле географическое название его называется микрорайон РИП. Но микрорайон Лента это торговый центр в городе Краснодар. Работает 24 часа. Находится он на улице Российской. До центра города здесь если нет час пик и выходной день буквально 10-15 минут и вы находитесь в, городе, в центре города Краснодар. Рядом находится именно застройка микрорайона Ленты. Микрорайон Ленты это тот же музыкальный район. Рядом улица Рахманинова, граничит с той стороны. Э с российской, да, за, прям за, за торговым центром Лента. Ну и застройка квартиры в этом районе. На этапе котлована можно купить двухкомнатную за миллион 270 тысяч рублей. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Хотя говорят, что в этом микрорайоне... Есть центральная коммуникация, канализация, свет газов нет, только газовая труба подходит к дому и отопление проходит уже от своей конпельной. Но все прелести музыкального микрорайона очень близко построены дома, вы сами видите. Расстояние между домами не выдерживает никаких 30 метров, не 40, а там меньше. В некоторых местах это составляет порядка 2-3 метров. То есть две машины рядом стоящие и все. Больше человеку даже пройти невозможно. Вот. Ну вот такой вот он микрорайон. Сюда люди едут по той простой причине, что квартиры здесь очень деш дешевые. И он относится к Прикубанскому округу города Краснодара. Вот отсюда и понятие, что в Прикубанском округе города Краснодара такие дешевые, да, дешевые, еще раз повторюсь, квартиры. Но не все, что, что хорошо, что дешево, да, и какие они вот, на самом деле. Вот такой вот он микрорайон. Вот, как я говорил уже, котельная, которая каждому дому подходит, трубы выходят наверх, и она отапливает именно данный дом, да. А вот они дворы. Расстояния земли очень мало. Вся земля в этом микрорайоне предназначалась для индивидуальной жилищной застройки. Соответственно, в некоторых местах многоквартирные дома граничат с коттеджами. Очень печально смотреть на те коттеджи, которые зажаты, прям можно сказать, многоквартирными домами по два-по три этажа. Очень большое количество объявлений продаются до квартиры. Дома построены уже, заселены, много людей живет. Рядом возводится новый дом. В этом доме на этапе строительства можно купить студию за 585 тысяч